Дорогие партнеры, я хочу добавить по поводу нашей сегодняшней конференции. Если вам люди говорят, что это финансовая пирамида, я хочу, чтобы у вас был четкий ответ на это возражение. Финансовая пирамида ⁇ это когда вам предлагают вложить как можно больше денег, ваших личных, собственных денег, в какую-то систему и получать баснословные проценты, 20-30% в месяц прибыли с этих денег. А еще пригласить друга, который сделает то же самое, то есть принесет как можно больше денег, чтобы положить на вклад и получать большие проценты. Так не бывает. Вот это и есть финансовая пирамида, потому что в какой-то момент вышестоящие организаторы этой всей системы решают что хватит им достаточно денег и они закрываются а деньги все улетают вместе с ними на острова это единственный признак финансовой пирамиды если вам предлагают вложить как можно большую сумму денег под баснословный процент точка, все точка, и привести друга если же вам Предлагают купить какой-то товар за фиксированную стоимость и привести друга, как это делают многие компании, Сбербанк, Тинькофф, они говорят, зарегистрируй, купи карту там какую-то платежную и приведи своего друга, ты получишь кэшбэк от нас. Это и есть кэшбэк, мы здесь с вами получаем кэшбэк. От компании, от сервиса Globox Web. Просто он очень щедрый, потому что Globox Web не хочет вкладывать деньги в рекламу. Мы сами расскажем другим людям, и за это нам заплатят 10 долларов, 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара, и с 8 уровня 7. Все, это две колоссальные разные ситуации. Спасибо за внимание.